Взяли мы и отправились на Дальний Восток, чтобы здесь взять гектар и начать свой бизнес здесь. Попробую сделать гектар прибыльным. Я уже два дня в городе Хабаровск и жду Бориса. Боря наконец-то прилетел. Русские крестьянские пионеры средней полосы России прибыли осваивать Дикий Восток. Путешествие. Дикий Восток, Дикий Восторг. Мне кажется, это, направ... это разделение сейчас оно очень хорошо. Я был в Комсомольске на Амуре, там производят самолеты сухой. Хуже этого места я в жизни ничего не видел. Это просто голые стены и э, самые вообще безнадега ужасные, которые есть. Нет. Про Комсомольск на Амуре знают... И... знают все. Ты бывал, многие бывали, а уж читали, слышали, видели все. Биробиджан – это то место, куда нам надо отправиться. Потому что про него никто не знает, никто не слышал. Я, я пошел туда. Сух, жарко. Я туда... Подожди. Нет. Давай, да подожди, я предлагаю, я предлагаю, кинуть монетку. Ну, решка — это Комсомольск, да. а орел — это Беребеджан. Да! Шалом! Я чувствую, чувствую какой то еврейского дьявола в этом вопросе. Едем! Ну вот такие. Беребеджан наш. Нет. Здравствуйте, можно у вас кофе купить? А какие, какое у вас блюдо вот такое, на местности считается таким? Вот, пельмени Берберджан? Ну да, как, как он называется, пельмени. Да? За пельмени знаю, Давайте попробуем Берберджан. Ну да, да. Давай попробуем про пельмень Бирбиджан тоже. Как хотелось бы построить новый рай. Прям вот... Эдем. Да. Ну, неплохо. А я пельмени не услышала. Несколько лет, наверное. Ладно. Ладно. Ладно. От них толсте. Мы с вами смеемся вначале, это Давайте, это сила, это наша коронная штучка. Мы приехали на Дальний Восток для того, чтобы найти самое страшное, самое недоразвитое, самое трудное место, где можно взять гектар бесплатного государства и и решили сделать его прибыльным. Еще мы поговорили с местными жителями, и те нам тут же заявили, зачем ехать куда-то далеко, если всего в 150-200 километрах от Хабаровска находится место, на котором мы сейчас стоим, это земля. Называется «Еврейская автономная область». Она на последнем месте во всех рейтингах экономического и прочего развития всех регионов страны. И поэтому здесь мы и решили взять наш гектар и построить наш бизнес в самом сложном, самом бедном месте страны – в еврейской автономной области, позади столица Биробиджан. Мы решили начать изучение еврейской автономной области с изучения феномена еврейства и, собственно, для того, чтобы понять, где изучают еврейство, и для того, чтобы мы сами могли изучить немного еврейства, мы пришли в еврейский культурный центр, который называется Фрай. Зерши, маниж, а последнюю голуборы. И мы стараемся идти, скажем так, в ногу с событиями. Дети, которые у нас занимаются еврейской традицией, ИЗО... Еврейским языком Идыш. Идыш да. преимущество это территории как раз. Еврейской пара да. области, что она не идет в мире. Единственный такой, единственный островок Идиша, больше нее нет нигде другого официального. 28 апреля 28 года, день приезда первых переселенцев. А, 28, на эту да. а. Мы немножечко другие, у нас очень сильная ассимиляция, потому что уже очень много межнациональных браков и мы, ну, получились мы немножечко другие евреи. Мы вместе с тем мы евреи, ну, помним свои Корни, потому что вот у меня бабушка тоже была из Житомира. Гельбуд, ее девичья фамилия была. А... Наша была Эйдельман. Вот, дед с большой семьей. У тебя тоже бабушка, между прочим, примерно тех мест, наверное, а -а -а. город Меджибер между Хмельницким и Фишманом. Ну, да, Фишман. ну, это ну, У меня тоже девичья фамилия Фишман. Ты же знаешь, да, что меня очень интересуют всякие территории далекие от центральной полосы. И вот еврейская автономная область, на самом деле, меня заинтересовала дав давно еще до лавки, до того, как мы придумали там большую землю, которая развивает территорию. Я работал заместителем главного редактора в журнале Rolling Stone. И где-то в 2006 наверное, году, то есть уже вообще кучу, 11 лет назад я отправил сюда как, значит, как редактор, Нашего сотрудника Павла Гриншпуна и Псоя Короленко они, значит, поехали сюда на поиски евреев. У нас даже они нашли вот где-то здесь, они их и нашли, как раз куда мы идем сейчас. У нас даже на обложке было написано: что редактор Роннингстоун и Псой Короленко отправились в еврейскую автономную область на поиски евреев. Рэба, говорит, самое совершенное существо на небе. Я могу быть равен ему по совершенству? Нет, конечно, я только человек. Это только знак. Знак того, что я человек. И ничего более. Поэтому вы и одели кипу. Понимаем, что для того, чтобы взять гектар еврейской автономной области, нужно сначала понять, что такое еврейство здесь, 100%. потому чтобы понимать культурную основу этой земли, которую мы хотим развивать. Очередная изумасшедшая. Абсолютно. А именно так и есть. А как так пришла в голову вот эта идея, что сюда вернуться? У меня вот эта наивная мечта почему-то переделать то, что нету, дать возможность. И... Абсолютно та же самая мечта, да, что да. и у нас. И ведь это уникальная земля, потому что она имеет официальный еврейский статус. Сто процентов. Да. И идешь, да. Нигде не, не имеет так статуса, а здесь имеет. Здесь имеет, здесь нет антисемитизма. Мирное очень отношение между конфессиями. Мы прям очень хорошо дружим. Я постоянно, мы постоянно видимся на разных съездах, на разных, на разных mm -hmm. совещаниях. Смотрите, религии разные, народы разные, культуры разные, а принцип самоконтроля всегда. Ты должен оставаться человеком. Во всех. В смыслах этого слова. Сколько это без... сейчас здесь э, религиозных евреев? Немного. Вот смотрите, религиозных это таких, как я, буквально пару человек. Да, я и жена. <свес> <свес> да, те, кто соблюдает какие-то традиции, то их, ну, не слушать, много, но человек может быть 20, точно еще есть, который 20, 20 всего. На Богу, да. 20 всего. всего. Почему выбрали именно эту территорию? Смысл найти свободный участок ага. Земли где бы не было никаких проблем с местным населением. И местные жители, и казаки, и не казаки, и корейцы, и китайцы здесь жили. Кого только здесь не было. Они не против были, чтобы сюда приехало огромное количество людей. Почему? Свободная земля. А в селах в маленьких там есть еще верующие евреи? Нет. Вообще не осталось? И стариков нету? Нет. Я вчера вот в Алгемии был, там евреи вышел в казачьей форме. Говорящий на еврейке. Вот это евреи. Понимаете, он еврейская задумалась. Мне надо его снять. Да, это казак-еврей. Он откуда. Круто. Он из Алгерима. А, откуда еврей знает? Жил в Израиле. И вернулся. И стал казаков. стал казаков, да. А как зовут? Я не помню. Я не помню. Земля парадоксов. Ну ладно, Поедем поищем. 14 сентября. Знак дружбы между городом Бирбиджаном и городом Фиганом. Провинция Хейлундзянка. Yeah. Может быть не опоздали. Вон смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы свое продаете или вы. А, сами, то есть вы сами фермеры. Да. А... Вы фермеры без ферм. Да, как так? А, вот. Сейчас были фермеры, сейчас переформились в КФК да. Сейчас ЛПХ, ЛПХ, не, ЛПХ. личная пособка. А, то есть вы упразднились в КФХ, Мы Вы упразднились, что, ли? да. То, что там... А почему? не то что? -то. У нас маленькая хозяйство. Это, в принципе, вообще возможно, чтобы вырастить. Самая плодородная земля на вы Дальнем растите, Востоке именно вы здесь. Вырастить можно, можно, продать невозможно. А почему не покупают? Население. Мы хотим взять гектар. Мы хотим взять гектар, который бесплатно дает государство. Ну вот, а мы ее сделать, мы... сделать его прибыльным. Нет, мы, мы хотели тоже взять гектар, да, дом, два ну, деревни. И там колкот надо были. И хотели взять этот гектар. Они говорят, 30 километров зона закрыта. И все, нам не дали ее. Дали говорят, герофель. А теперь герофильт поедет? Я живу, допустим, где я в, ну, в Желтомьяре. А так, все, не ребята, не не не в общем, до всего. свидания. Спасибо тоже надо нам работать ладно спасибо ага. Кажется, это одна из причин того что в россии э, нет э, серьезных достижений развития потому что в людях погиб э, духов интюризма даже не у а это просто профессиональность такая. абсолютно да да да, да. вот э, как ни странно в китайцах он здесь есть угу. А в русских нет. Ну, или в тех россиянах, э, которые здесь живут. Или, или здесь живут вообще везде. Потому что люди... Ну, вот мы встретили фермера, который говорит, нам типа делать ничего не надо, нам сложно. Гектар дают, но в 30 километрах от дома. Я его брать не буду. Я думаю, блин, в 30 километрах от дома, а мы с тобой в 6 тысячах километрах от дома. И собираемся этот гектар взять. А он его в 30 километрах от дома ну, взять не хочет. А супермарк? Думаешь, действительно зеленая? Ой, город. И вроде бы в нем видна жизнь, но вроде бы просто маленький город. Смотри, здесь никого нет. воскресенье вечер, казалось бы, это главная улица города. Или одна из крупнейших улиц города. Есть несколько кафе, которые работают, действительно. А нет места. И там нет места. Здесь должны прогуливаться люди с семьями. Здесь должны быть какие-то кафе. Сейчас ничего нет! Здесь был брошен первый якорь. Неврейский. <смех> а, какой он тяжелый! А, вот. <смех> Все можем <когда смех> делать вместе. <смех> вот что символизирует этот <смех> якорь. <смех> Один не поднимешь, так. Вдвоем можно. Да. <смех> Шалом алейхам! Ну вот мы и посмотрели, что такое город Биробиджан, который издалека. По незнанию оказался нам какой-то выжженной пустыней. оказался вполне себе милым, опрятным городом, в котором есть и гостиницы, и рестораны, и магазины, и кинотеатры, и улицы, проспекты. Город довольно чистый. Новые дома Здесь и улица Шалома Алейхова. Здесь мало людей, здесь довольно тихо по вечерам. Вообще мы вот попытались сегодня зайти в несколько кафе, и там не было мест. На ну, ну, удивление. Не смогли позавтракать, а вчера не смогли поужинать. Вот, Потому это... что нам, просто, нас просто не посадили, все забито. Да, это просто удивительно, конечно, если такое, такая нехватка в э, предприятиях общественного питания, то это, конечно, прекрасная возможность, бизнес, ниша не занятая. Так что если вы хозяин сети кафе, вы можете открыть здесь кафе и зарабатывать да, много и назвать, денег. Назвать, например, кафе «Шалом Алейхам». Или «Алейхам Шалом». Да. И это, конечно, очень интересно. Мы будем, собственно, дальше разбираться в том, что здесь можно делать, какие здесь есть возможности для развития бизнеса, какие здесь есть возможности для развития территории, какие здесь есть вообще возможности для того, чтобы люди могли действовать, здесь, действовать сейчас. и жить. Да. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, оставляйте комментарии, а мы отправляемся в поля.